Добрый день. Сегодня поездки дня лужи, который меня в этом сезоне особенно интересовала, потому что я точно знаю, что она э, перетерпела изменения. Хотя осталась и в россовке, и в параметрах та же, как и была раньше, но конструктив, мне кажется, новый. Вот. По прокату, по прокату, по прокату. Лучше мне безусловно понравилось. И мне кажется, что. Даже мне не кажется, я уверен, что изменения есть. Она стала. Э, другая, она стала существенно лучше. То есть. Давайте так, вспомним так. То есть у Скотта было две лыжи. Был очень хороший универсальный посетитель, как они Magic, который был действительно динамичный, пружинный, отличный, который фигачил как по маслу, но был в талии узковат. То есть, ну, как бы стандартный, кровинговой талии. Были лыжи-доски, которые относились с разряду универсалов потому что талия была 80 и более. Зависят ростовок. Но у лыж была одна проблема, они были вялые. И ну, я действительно мертвые без отдачи без динамики и все значит в этом году ну на мой взгляд вот тески приобрели при той же геометрии вот именно вот эту веселость и отдачи они стали более динамичные они стали более пружинные они стали более цепкие на льду вот на жестких участках несмотря на то что мне попалась она в условиях абсолютной невидимости рельефа и склон после снегопада избит вообще в огромные бугры, мне на них ехалось нормально, то есть ну настолько, насколько можно отпустить себя на лыжах, которые ты взял в руки первый раз один на ноги, вот, и, но на ровных участках, на нормальных участках вообще было прекрасно, мне ехалось, то есть лыжи стали более динамичные, они не стали как там спортивные, нет, они не стали даже как Black Magic, но они стали лучше, чем были, поэтому с этого года, наверное, они будут явно предпочтительнее, чем в той версии, в которой они были ранее скажу так Вот и при этом я скажу так, что вот эта вот динамичность она не перешагнула и не вывела их из разряда лыж для комфортного круизного туристического катания в свое удовольствие Нет, они в этом факте так и остались в этой нише но плюс они стали немножко и поинтересней для тех, кто все-таки хочет не просто не растрясти свое похмельное нутро Но и как-то еще может что-то от лыж получить Если там хороший действительно ровный склон там, или там хорошие условия То и как-то еще кайфануть от самого именно катания, от динамики В общем, хорошая в итоге лыжа Вполне себе прекрасный вариант Буду думать вместе в рейтинге для них. Вот. Ну и, в общем-то, больше сказать на них нечего. Подробнее напишу на сайте. Заходите, смотрите, читайте. Подписывайтесь на соцсети. Все, пока.